Да ладно, Вадик, Ничего. не парься, давай. Познакомимся сейчас с какой-нибудь девчонкой. Надо как-то... Во! Смотри, смотри, смотри. Смотри, какая девушка, а? Ну. Ну, ну давай, смотри. попробуй. Девушка! Давайте познакомимся. Здравствуйте, я тороплюсь. Да? Так, Может кофе попьем? Да. Я бы кофе с радостью, но тороплюсь и купить негде. Давай. Стою где Ду -ду -ду. непонятно. Ты... Боль! Пожалуйста. А телефончик. Ой, не поверите. Нету. Потеряла. Я вчера по тебе вчера подсматривала. не Я позвоню. Пожалуйста, не поверите. Пожалуйста, не поверите. Пожалуйста, не поверите. Пожалуйста, не не поверите. Ты Куда ты? Давай, да, Это да. мой телефон, Ваник! Я встречу заберу, сейчас договорились. Слушай, нормально, Поехали. Алло. Да куда он красный уже горит? Меня Вадим зовут. Очень приятно. А давайте все-таки кофе попьем вечерком. Да. Знаю. Отличное место. Договорились. В семь часов. В семь часов. Здорово. До свидания, да. До свидания. Отлично, поехали.